Так много успеть хотел, что везде бежал. К этому опоздал, эту не удержал, того бессмысленно ненавидел, а с тем, кому руки бы не подавать, так танцевал, что собственных ног не видел. И только выйдя туда, где сходится горизонт в ниточку моря, в трамвайный путь стоит, Бессовестный Роббинзон не может ни выдохнуть, ни свернуть, прячет глаза от света, разрастающегося в лицо и просит вернуть его в следующий раз ни бойцом и а ни под лицом. А лучше травинкой какой пустой, чтобы за лето сгорело тут, и не успела ни привязаться, ни встать в окнут. Господи, пусть меня волосы ей воткнут. А если не дашь, то хотя бы. Не оставь ее тут одну. А свет заливает его собой по каждому позвонку, и напоминает: жизнь не кончается позвонку в небесную канцелярию, разворачивайся, живи и столько неси любви в себе, чтобы прибыла в мир любви. И если дана она авансом тебе, везучему, то не доверяй ее времени, року, дурному случаю, за каждый взгляд ее, способный на чудеса, платить такой любовью, чтобы видно на небесах. А то травинкой какой пустой вернуться к ней. Легче легкого. А ты проживи с ней так, чтобы любовь не блекла. И швыряет его назад с билетом на второй шанс. И шепчет, хоть этот понял, чего я хочу от вас.